Друзья, всех приветствую, давайте сразу к делу, очередной разбор биткоина и ситуация становится все лучше и лучше, криптовалюта растет, биткоин растет, я тут подумал, слишком уж все по обычаю выглядит, а что если это ловушка? Итак, давайте по порядку пойдем. Total у нас пробил трендовую линию сопротивления. Потенциал находится на значении 2,5 триллиона долларов, что аналогично уровню 50 тысяч на биткоине. То есть здесь у нас трендовая линия сопротивления пробилась, и мы можем сделать вот такое вот движение вплоть до этого значения. Это, естественно, крайне хорошо повлияет на криптовалюту, и это хороший бычий фактор для всей криптовалюты. А Идем с вами далее. Биткоин. Биткоин у нас подходит к очень важному уровню 45 тысяч. И э, довольно импульсно он подходит. И есть вероятность, что в ближайшее время мы можем пробить этот уровень 45 тысяч. И при пробитии уровня это будет самым последним подтверждением для роста всей криптовалюты. То есть у нас здесь образуется нечто похожее на тройное дно. Это крайне редкая сильная фигура технического анализа. Мы с вами уже это обсуждали. Потенциал также направлен на этой фигуры до уровня 50 тысяч. То есть совпадает с потенциалом капитализации. Поэтому нам нужно дождаться именно пробития уровня 45 тысяч и желательно ретеста уровня 45 тысяч. То есть я сейчас нарисую. Нам желательно совершить вот такое вот примерно движение, ретест и дальнейшее повышение. Тогда это будет хороший знак для роста. Очень хороший. Естественно, сейчас что я делаю? Я покупаю кривлюту на споте. И просто ее держу. А эфириум у нас уже давно провел трендовую линию у симметричного треугольника. Мы с вами уже это обсуждали. Трендовая линия у нас здесь протестировалась. И цена пошла далее на повышение. Потенциал находится на значении 4000 долларов. И напоминаю, что везде образуется подобная формация в виде треугольника или клина. Клин это фигура смены тренда. Поэтому везде вырисовывается чисто разворотной формации. И очень меня это напрягает. Поскольку в июле 2021 года, когда мы находили здесь сигнал, здесь было поджатие. А поджатие к уровню 30 тысяч, то есть цена поджималась, а поджатие это признак правития Вот такую картину мы с вами видели И здесь очень многие топили за понижением, очень многие Далее мы вот здесь вот нашли с вами сигнал и поймали уже движение вверх То есть картина здесь вырисовывалась довольно медвежья И мы нашли такой скрытный Небольшой сигнал повышение И его отработали Здесь же очень очевидная бычья картина вырисовывается Ну может быть, конечно, что только я вижу такую бычью картину Но мне кажется, что она слишком очевидная С точки зрения классического технического анализа С точки зрения анализа голого графика То есть всякие разворотные формации Свечные паттерны, тени Повышение минимумов и так далее То есть все указывает на бычий сценарий И это меня довольно сильно напрягает Я надеюсь, что большинство здесь ждут именно понижения Большинство шартят и так далее Посмотрим мы на соотношение лонгов шортов, как мы видим, довольно много лонгов а, везде много лонгов, и опять-таки это очень сильно напрягает. И может быть, что сигналы и паттерны, которые указывают здесь на повышение, они окажутся ложными, и мы можем стремиться вот туда вот. Именно поэтому, друзья, я еще раз повторяю, что я жду пробития уровня 45 тысяч, ретеста уровня 45 тысяч и уже дальнейшего повышения. Вот тогда я буду уверен в росте. В принципе, ложные сигналы, ложные паттерны никак не повлияют на ходлеров, поскольку мы просто покупаем криптовалюту и ждем. Эти ценовые колебания не имеют значения, поскольку... Все это, все вот это вот, где мы находимся, можно просто назвать дном рынка. Вот это вот, это следующее дно, и мы в любом случае пробьем глобальный хай, и через какое-то время отправимся на повышение далеко-далеко покорять вершины космоса. Давайте подведем небольшой итог, то есть... Ситуация по всем фронтам кажется очень бычьей. и именно из-за того, что ситуация бычья, это очень сильно напрягает Поэтому э, сигналы могут оказаться ложными, и нам нужно дождаться пробития уровня 45 тысяч Просто сидеть, наблюдать и покупать на споте, никаких фьючерсов, никаких лонгов, шартов, ничего не надо из этого делать Итак, салат у нас также взлетает вверх, у нас многие криптовалюты э, показывают очень хороший рост Из наших активов хорошо выросли в последнее время это Dash на 50%, Elrond также вырос на 50% за несколько дней И что еще? Еще вроде ада. Ада Cardano тоже очень хорошо выросла, примерно на 50% То есть это наши активы, которые хорошо растут И естественно, по ним есть статистика Чуть позже я покажу свой портфельчик Значит, XRP ждем также пробития трендовой линии сопротивления Она еще пока что не пробилась Она просто стоит на этой трендовой линии сопротивления Следующая цель находится на значении 1.0 Кстати, NIR пробил Уровень сопротивления 12.0, а это значит, что нам открылся потенциал вплоть до глобального максимума данной криптовалюты То есть до значения 18-20 Итак, Filecoin также у нас вырисовывает clean, ICP вырисовывает clean Oneinch Oneinch также у нас, давайте открою обычный график, вырисовывает клин. Здесь у нас присутствует просадка 80%, мы с вами заходили на значение 1.50, цена недалеко ушла от нашего открытия и что здесь можно еще выделить? Давайте я отдалю график. Мы здесь можем нарисовать трендовую линию поддержки вот по этим минимумам. И мы видим, что мы прямо четенько отскочили от данной трендовой линии поддержки. И направились от этой трендовой линии поддержки на повышение, пробили здесь трендовую линию сопротивления у клина. И естественно фигура смены тренда у нас образовалась. Поэтому здесь у нас уже возник сигнал на повышение. Первый фактор это трендовая линия поддержки. Второй фактор это пробитие клина. И мы можем здесь устремиться на повышение Давайте посмотрим, где у нас будет первая цель. Первая цель у нас будет примерно на значении 2.4. То есть здесь у нас находится как раз-таки хороший уровень поддержки. Опять-таки я его Выделю, вот здесь находится уровень поддержки, и вот до сюда мы с вами потенциально можем дойти, это у нас будет первая цель локального роста Если все пойдет по оптимистичному сценарию, мы можем здесь откатиться и пойти далее на повышение Просадка 80% довольно существенная, и это, естественно, хорошее место для покупки а One inch я недавно покупал, и сегодня к проекту я также куплю One inch Итак, набираю One inch Market 100 долларов Купить подтвердить. У меня, значит, one OneInch куплен а, только на 100 долларов, а теперь уже на 200 долларов, поэтому я сегодня немножко докупил, чтобы было больше OneInch в моем портфеле. И вот, естественно, вся моя статистика по моим активам. А, Dash, так, кто нас дал больше всего профита? Профита дал больше всего сейчас Ethereum, плюс 13% или плюс 136 долларов. А если судить чисто по процентам, итак, Dash 20%, НИР 27%, Терра Луна 83%, и все, в принципе, еще АВАКС 36%, то есть Терра Луна дала наибольший профит из наших активов, именно по проценту, а не по долларам. All-Time Profit это плюс примерно 10%, здесь у меня еще не введены все транзакции, которые я сделал в последние дни. Вернемся мы, значит, к One Inch, One Inch это не только, естественно, хороший... А Взгляд с точки зрения технического анализа, то есть здесь с точки зрения технического анализа вырисовывается хорошую картину, но это еще и хороший проект Там вырисовывается целая экосистема а, Значит P2P у нас является сейчас наиболее таким востребованным способом из-за ситуации в мире То есть все у нас блокирует и P2P это такой надежный источник, где люди могут обмениться между собой там, долларами, токенами и так далее Я терпеть не могу всякие банки, банковскую систему Поэтому децентрализация – это будущее, криптовалюта – это будущее И просто немножко подождите, и криптовалюта захватит полностью финансовую систему Я в этом вас уверяю OneInch максимально децентрализован И данные о P2P-контракте не придаются даже сам... тому же самому Инчу. То есть вы просто обмениваетесь между собой по вашим же условиям Для чего это нужно? Да, Во-первых, для обмена по любым условиям Во-вторых, если там на бирже где-то еще не будет ликвидности у ваших токенов, которые вы торгуете Вы хотите их обменять где-то И плюс ко всему, о некоторых монетах просто не может быть на некоторых биржах Например, тонкоина нету на бирже Binance Как здесь проходит P2P обмен? То есть мы сначала подключаем наш кошелек Metamask Потом выбираем то, что мы отдаем и выбираем то, что мы покупаем Здесь автоматически выделяется позиция по маркету То есть цена по маркету И мы можем это как угодно изменить То есть, допустим, мы давайте возьмем USDT И возьмем здесь Ethereum Возьмем здесь 3000 долларов А здесь... Один эфириум, то есть потенциально мы можем за 3000 долларов купить один эфириум, если кто-то на это согласится, конечно же. Как именно использовать данную возможность вы уже решаете сами. Здесь можно выбрать любой токен, напоминаю, и это в любом случае пригодится в каких-либо случаях. После определения условий нам нужно взять адрес кошелька контрагента и далее время того, в какой срок нужно завершить данную операцию. То есть мы даем здесь либо 10 минут, либо 1 час, либо 1 день и так далее. Допустим, выберем 1 час. То есть если за 1 час контрагент не, не сделает перевод, то транзакция отменится. Здесь мы, значит, все выбрали. Нажимаем кнопочку посередине. Открывается справа сверху окошко метамаска. Здесь мы нажимаем, естественно, подтвердить и так далее. У нас здесь вырисовывается ссылка. Мы даем эту ссылку тому, с кем мы проводим данную операцию. И он уже заходит по этой ссылке и сам, естественно, принимает решение соглашаться на эту транзакцию или нет. Если, к примеру, он согласится, то вы получите один эфириум за 3000 долларов. Это, естественно, пример. Просто пример. То есть подведу короткие итоги, почему я покупаю эту криптовалюту. А P2P сейчас система максимально актуальна. И OneInch это истинное воплощение DeFi, которое не может быть заблокировано. Он максимально децентрализован. Плюс ко всему OneInch сейчас это полноценная экосистема. Идем с вами дальше. Фондовый рынок продолжает у нас расти. Напоминаю, что мы здесь находили сигнал. Я все это рассказывал в предыдущих обзорах. И я жду как минимум и 600, а возможно даже пробой глобального максимума. Техническая картина. А лично то, что я вижу, указывает на сильное движение вверх. А золото у нас, открываем дневной таймфрейм, постояло немного в консолидации на уровне 1900. Мы сами его обозначали в предыдущих обзорах. То есть мы с вами предполагали, что от уровня 2000 цена откатится до уровня 1900. И уже отсюда а, здесь постоит консолидация. В принципе, это у нас и происходит. Цена постояла в консолидации и сейчас совершает небольшое движение Вверх, я жду от золота крайне хорошего, сильного движения в глобальной перспективе То есть у нас здесь образовалась фигура в импел, И я жду цели, как минимум это 2300 А если мы пробьем глобальный максимум, то у нас образуется еще более... Масштабная фигура технического анализа это чашка с ручкой С большим потенциалом Серебро в принципе у нас то же самое То Здесь у нас образуется фигура бычий флаг С потенциалом до глобального максимума То есть до уровня 50 И Если мы уже пробьем данный глобальный максимум То у нас также здесь есть фигура чашка с ручкой Которая указывает на сумасшедший потенциал Напоминаю, что фигура бычий флаг будет считаться завершенной Только после пробития тренда в линии сопротивления Которая находится у нас вот в данном месте Как только мы пробьем тренду сопротивления Тогда фигура будет считаться завершенной, и мы можем рассчитывать на этот потенциал Пока что на этот потенциал, естественно, мы не рассчитываем, поскольку фигура не была образована Но это лишь предположение Из-за ситуации в мире вполне вероятно, что мы пробьем тренды в линии сопротивления То есть присутствует большая вероятность Поэтому сейчас я рекомендую инвестировать, покупать драгоценные металлы и криптовалюту тем временем биткоин у нас подходит все ближе и ближе к уровню 45 тысяч. Возможно, даже цена пробьет этот уровень перед тем, как я выпущу видео. Но посмотрим. В принципе, не так уж успешно он подходит к этому уровню. Хотя, смотрите, мы подходим так, такими зигзагообразными движениями, то есть не спеша. Смотрите, к примеру, еще раз. Здесь мы подошли резко. И, естественно, резко отскочили. А вот когда цена подходит к уровню неспешными вот такими вот плавными движениями, то высока вероятность пробития данного уровня. Поэтому посмотрим, что будет по итогу. Лично я с большей вероятностью здесь предполагаю пробитие уровня 45 тысяч, но я все-таки дождусь пробития именно по факту. И еще раз я вас отговорю, чтобы вы ни в коем случае сейчас не пытались торговать на фьючерсах, а не использовали там короткие позиции или среднесрочные с лонгами и шортами, если вы в этом... Естественно, не настолько уж сильно опытны Сейчас большое количество лонгов на рынке, поэтому их могут просто сбрить Рынок показывает крайне сильную бычью картину, это может оказаться ловушкой И очень многие лонгисты потеряют свои деньги Я ничего не лонгу, я напоминаю, что я жду как минимум пробитие уровня 45 тысяч Поэтому просто покупайте на споте и ждите Никакой торговли Естественно, это ваше дело, это ваше решение, это лично я от себя рекомендую Поэтому вы сами принимайте решение, что вам нужно Делать. Друзья, вот такое вот видео у нас сегодня получилось. Ставьте этому видео лайк, пишите в комментариях ваше мнение, вашу обратную связь. Мне очень важна ваша поддержка. Подписывайтесь на Террам-канал, там публикую все свои покупки. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, всем мирного неба и всем пока.